Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроения С вами Рей, Мы продолжаем играть в Shadow Fight 3. Так, здесь ничего нет. А, забрать награду есть у нас. Так, 4 ключа. Все, больше ничего нету. А тут что? А тут ничего. Я понял. Марафон бессмертного какой-то. Здесь история приключений. Так, персонажи. Уровень связи какой-то. Это что еще за уровень связи? Так, ну заметки. Ага. Забираем. 25 рубинов. Так, а тут? Забрать. А, свя связь усилена. Хорошо, я заберу тогда это все. А зачем нам усилить связь э вот с ними? С этим незнакомцем? <с Для чего? Я, например, не знаю Опа! Так, уровень 2 мы получаем И здесь тоже заберем Так, а следующая 750? Ну, дофига, дофига, конечно Так, давай тут заберем так нам идут рубины и, я так понимаю, еще теневуха. Да? Или что это рядышком такое? Т теневуха идет? Вот это вот. Или это что? И ладно, забейте. Забыли. Потом узнаем, что это такое. Так, ну что, здесь я собрал. Получается, здесь еще. О, е Так, ну тут бы не помешало бы, да, нам. Так сказать, связь эту соединить Усилить Блин, как это много это, Наверное, лучше за кадром делать Ладно, сейчас посмотрим Так, приключения, ребята, что у нас тут завершено А это что, душа династии Дэн Рау был очень горд, что ему удалось задержать Хитрую внучку старухи Сонг Остается одна проблема Сама старуха Ну что, в бой? Сопровождаемая гвардейцами маленькая женщина бесстрашно вошла в приемный зал императора. Мой господин, докладываю, мы схватили внучку Серебряной Ведьмы в Соколином ущелье. Одним богам известно, какими грязными делами она собиралась там заняться. Что до самой Серебряной Ведьмы? Вы нашли ее? Ее до сих пор ищут наши лучшие люди. Мы обязательно найдем ее до полуночи. Гвардейцы нынче пошли бестолково и ищут бабушку а она и не думала скрываться Если вы уж хотите знать, где она, я расскажу Но только наедине Пусть он уйдет, он мне не нравится Да я позову тебя позже, ступай Но Вон Ух Ну что же, в бой Надеюсь, кнопки не поменялись Все как и раньше а почему я должен драться? Так, император династии Затмения. Ух, хорошо, что нашел. Имперская гвардия уже не та, что прежде. Не советую тебе дерзать, дорогая. Отвечай, где старуха Сонг. И почему она задерживает обещанные поставки? Эликсир должен был быть у меня неделю назад. Мой господин, осторожно, здесь прячется убийца. Да? Я вижу, ассасин. Ну, за императора я еще не дрался. Ух... Что? А, не понял, почему у него... Он что-то хочет сделать, но не может Так, запинаю ведь Запинал На! Не? Да Все-таки пробил Я этого ассасина Первая победа за мной. Ах, сейчас кто-то будет получать. Сейчас кто-то будет получать. Иди сюда, красавчик, или красавица, красавица это скорее всего. Опа. Вот это беда. Теневуха, это зачем? А? Пользоваться? Гадюка. Я тебя спрашиваю, зачем пользоваться теневухой? Вау! Где она там? Я ее не вижу в темноте Эх, промахнулся Есть На чем мы остановились? Видите, мой господин, ваши гвардейцы не так уж хорошо справляются со своей работой Проклятие Твоя правда, девчонка Когда был жив твой дед, сокровенный дракон, я мог не опасаться за твою жизнь Он был лучшим гвардейцем всех времен вы правы во всем, кроме одного. Эта убийца угрожала не вам, а мне. Она из Ордена Ассасинов. И что? Ну, из Орденов Ассасинов. Ну, получила она по башке. У тебя хорошая фантазия. Совсем как у твоей бабушки. Орден Ассасинов. Тень давно положил им конец. Всему свой черед, мой господин. Позвольте мне вначале рассказать вам, почему вы не получили свой эликсир вовремя. Позволяю. Однако будь краткой. Сегодня турнир драконов, и я должен почтить его своим присутствием. Император устроился поудобнее, и гостья начала свой рассказ. Туда и обратно. Фанатка убедила спутников, что прогулка будет легкой и быстрой. Что же пошло не так? Я не знаю. Что, сейчас будем узнавать, что же пошло не так. Прогулка, нифига себе, прогулка. Легкой. Кто тут у нас? Нерадивый министр. Фига ты, парень, с такой. С такой штукой-то поаккуратнее. Я сказал аккуратнее. С таким тесаком. На! Как он так смачно замахнулся По башке ему просто Челюсть, наверное, вывернул Не знаю как, идеальная победа Нерадивый министр Подожди, это уже какой-то другой министр Оу, сколько мне нужно побед Да вы издеваетесь, что ли? Ауч! На, гаденыш. Это только второй. А мне нужно пятерых. Uh -oh. Так, у меня тенюха накопилась, по-моему. Накопилась. Я могу, в принципе, ее применить. Применил тоже мне. Что, не нравится? А вот так Кончилась моя тенюха Зато у него включ активировалась А он просто тенюх свой простоял тупо Ну, попадем, попадем, конечно На пощечину посохом Со всей дури Так, это был третий, еще два впереди Император династии Так, это нерадивый министр Вот с такой вот штукой Забыл, как он называется. Крит. Ах ты, Жульен, ты вшивый, а. На, добивка. Эти. А как по-другому, ребята, если они не понимают нормальных человеческих слов? Я слушаю рассказ Своей, как говорится раскачется, А тут всякие нерадивые министры приходят и Мешают мне Ой-ой-ой Слушай, подожди Да хорош Ты сдохнул же, старый Ты посмотри, что вытворяет, а Не надо! Вот это беда, вот это беда просто Ть, Ушатал Если мы еще раз проиграем, то все, ребята Наверное, придется заново начинать А сфига ли у него-то невуха накопленные? Эй! Вы че, ничего не попутали тут? Ну, на-те. Всюх! Главное, у него.. А, какая у него тенюха? Это моя тенюха, е-мое, я смотрю, он туда совсем не туда посмотрел. Синхронизация увеличена. Так, блин, а мне никак не сделать, ребята, в бой. «Мой господин, я хотела, чтобы вы знали, бабушка никогда бы не оставила бы вас без вашего снобья. Я знаю, как оно важно для вас». «Бабка сказала тебе про чудовище, верно?» «Без ее эликсиров я как без рук». «Дело в том, что у нее закончился секретный ингредиент». разве это проблема? К ее услугам всегда лучший аптекари, ей просто следовало обратиться ко мне». «Этот ингредиент не найдешь в нашем мире, сколько нищи, но я расскажу». Обо всем по порядку. Бабушка отправила меня в морское путешествие за ингредиентом. Что еще за блин ингредиент, мастер теней, шпион империи? Капитан, у нас тут гости. Что это за чертовщина? Корабли атакуют. Не покидайте каюту, есть капитан. Развезетчик В Нифига у нас оружие какое А че мы какие-то... Ну как тебе объяснить-то, даже не знаю Как тебе это объяснить-то? Мы слишком медленные, вот как по мне Воу Может хватит уже, а? Достал Блин, мне здесь нельзя, ребята Один раз проигрываю и все Не фиаско будет Поэтому тут надо без проигрышей выигрывать Опять он? Три раза мне его нужно победить, получается Так, гнида Да ну какого фига-то? Ага. Давай еще разок так. Есть. Наказал. Но у него теневая энергия. Она у него, по-моему, не кончается, да? Он же как... Типа теневик, что ли? Мне нельзя проигрывать, ребят. Вообще ни разу. Да, он применил теневую энергию, она вообще у него не закончилась То есть он может ей пользоваться сколько хочет Так, что получается Но я не имею права проигрывать, поэтому, ребят, я Одним и тем же ударом бьюсь Пока Есть Комбо 7 семи было сделано 20 редких ключей Да это фигня на самом деле Я не в первый раз замечаю Что там, где появляешься ты Вечно творится какое-то сверхъестественное безумие Ох, а что же вы? побери их Это просто мои знакомые Сахарок, котенок и Кливер Твои знакомые теневые духи Да, а что такого? Бабушка сказала им за мной присматривать Но теперь они конечно обиделись И сегодня уже не появятся Должно быть мы уже близко к острову а там, говорят, творится всякая невидаль. Вот они и переполошились. Вижу землю. Мы почти у цели. Мы почти у цели. Якорь брошен. Сходим на землю. Подождите, мне надо свериться с картой. С картой? Ты говорила, что тебе нужны особенные раковины для бабушкиных зелий. В глубине острова ты раковин не найдешь? Я-то говорила, но бабушка сказала, что раз уж мы отправимся в такую даль, неплохо будет осмотреть еще пару местных достопримечательностей. Мы так не договаривались. Напомню, этот Остов называется запретным не просто так. Госпожа Сонг очень просила охранять тебя в том письме. А, опять. Они опять пытаются забрать на, на, на корабль. Забраться на корабль. Те диковинные воины, которых я уже встречал здесь в прошлый раз. Ты очень храбрый фанг. Я верю, что ты справишься. Догоняй нас. Догоняй нас. Морской какой-то капитан. Против нас сейчас будет Капитан охраны Да вы серьезно, блин Почему я должен четыре раза победить, а он всего лишь один Зашибись, тут еще и теневой гейзер Да как так-то? Я же хотел тебя бросить, гад. Да сфига ли, блин! Ты заколебал уже просто. Есть. Фига ты чепушила, несчастная, достал. Просто заж зажал возле стенки, и Все, ребят. Я не умею вот этими фангами, шмангами, вот этими всякими. Дрён-матрён, еще не легче Ну как так-то? Давай, прописывай И... Ах, прям вдоль грудины Таким тесаком так, ребят, тина не ухо есть, но пока Пока не буду я ее использовать, наверное. Или нужно. О, с кусоригами. Поехали. <звук> Зашибись. <звук> Что сейчас было? <звук> да, ты заколебал. Еще эти подлагивания дебильные, блин. Так, он еще и с огнем. Да ты за... Слушай, чушь. Чепуха, блин. Все, отдуплился, ребят. Просто, когда я был в теневой энергии Он мне ничего не дал, ребята, сделать Вообще ничего не дал сделать, просто Говно кусок Все мои удары просто перебил Ушатаю, гада Хорошо, ты так... Ну... Прям по ногам ему. Так, ну это ладно. Мне другой вот интересует с орегами, который сейчас будет. Вот этот вот хмырь Не, не, не, не этот. На Хух <свят> Просто рубанул Идеально? Разве... Так он же по мне попадал Какой может быть идеально, ребят? Вот этот бесявый Огненный, Огненный страж его увеличать Фига ты Прыжка ему, да? Да. Фух. И последний кто у нас будет? Последний. Покажите мне последнего. Последнего гада мне срочно сюда. К, к ногтю его. Опять огненный страж. Блин, ты со щитом, ребят. И он уже хотел... Ну естественно, естественно со своим Неблокируемым ударом, ребят Ну ты, вот что ты тут сделаешь против него, скажи Что ты тут сделаешь, блин Рубанем Фух Это трещиняк какой-то, просто Неуязвимость уходит и все, ничего не сделаешь Редкие ключи, блин. А вот и я. Извините, что заставил вас ждать. Как получилось? Что ты забыл, что ты бывал здесь прежде? Это долгая история. Когда на столицу напали легионеры, меня разыскивала принцесса Джун и... Я нашла тропу сюда. Сердитый рыцарь. Так, шпион империи, головоломка и джиггернаут. Почему вы карабкаемся в гору? Ты уже набрала своих ракушек? Возвращаемся? Хватит ворчать. Уэй, смотри. Э, как здесь красиво. И ветер э, какой прохладный и свежий. Совсем не то, что в столице. Осторожно, назад. Видите ли, генера? Он заметил нас. Ну что я могу Ну заметил нас. Сейчас, блин, получит по шеям. Так, головоломка. Что-то новое. Ух, ядрен, матрен. Парень, головоломка Естественно Ну конечно же, блин Друзья, по-моему, это как то трендец. А трендец заключается в том, что я его не могу даже Я не могу с ним ничего сделать Он просто закрывается щитом и все, его не пробить Ну и как ты это сделаешь? Подожди, вот тут есть у нас какая-то штука, я не знаю, что это такое А, тут капканы же еще Хорошо, так сейчас да. Да ты посмотри. А. Да неужели? Нифига, еще не все. А что он отдуплился? Блин, я про капканы, ребята, вот эти совсем не знал. Что У меня даже кнопки не стоит на капкане. Надо ставить его. Капканчик-то этот. Оставил, называется. Фига! Да ты ублюдок охренел, что ли, блин! Ты посмотри, сколько он снес мне здоровья, блин! Э, ребятушки, это какой-то бред Карай империи настигнет тебя нет. Поражение, понятное дело Потому что первый поединок я сфылил Потом выиграл, ладно, я еще раз попробую Головоломка, хреново Так, там после головоломки еще будет Каких-то два, а, вон, голова... шпион Головоломка и джиггернаут А, то есть они будут все подряд, что ли? Да иди ты Пипец, блин он, он еще и выиграл, блин Ты прикинь, этот говно еще и выиграл, Вы издеваетесь просто, да? Ты посмотри, мне приходится тут пердеть, пердеть Я не знаю, чтобы его бомбануть Дали еще какого-то дебила, блин, с какой-то фигней, блин. Фу. Он что, блин, не пробиваем ему ничего, ребята. Я вот его бомблю, ему пофиг. Не знаю я, что тут делать. Смотри. Понятное дело. Естественно, рубануть. Ну как ты вот будешь вот. Ребят, ну если он не пробиваем, ну что я могу сделать, блин? Я не могу его пробить. Просто его не пробить, все. Долбоеба кусок. Так. Что у нас еще есть? колесу истории, блин. М -м, так, не твое дело. Задержи жреца Вестников в бой. Мастер ядов какой-то. Ну давай потанцуем, чмо вонющая. Да действительно, ребят, ну мне нельзя в такие игры играть. Просто вы... <свес> Я еще, <свес> как представлю, <свес> вторую часть, блин, с этим... Как вызвать то там? главный это босс игры, блин. <свес> Титан или как вот там? Мне же страшно становится. Отлично. А это что, это, это бросок такой был? Да неужели? Так, здесь мы его... Ушатали. Давай далее. Давай далее. Погнали. <laughs> Начали. Ага. Нельзя позволять. Это я специально, ребят, чтобы он тенюх свою истратил. что ты делаешь, Рэй? Красавчик получил по еще. Наказание ему. Фюх. Ушатал. Так, дайте ко мне тут. Лабрисы, железное копье и рубины В экипировка А что у нас там по экипировке? Что-то улучшилось? Помогите, принц отравлен Кто-нибудь, помогите Применить Обманка 105 урона А, вот оно что Вот у нас где, ребята, уровень-то ну, пока так дешево, да? О, тут уже красные пошли Составная глефа Это вперед, рука, рука, да, получается? Вперед, рука, рука Урон тенюх примемов плюс 8% Плюс 13 на 16 уровне А, вот оно как работает 20 на 20 уровне Недостаточно Хоризона И так прокачивается. Угу А почему здесь-то у меня ничего не... Так, служение тени, легендарный Вот так, плюс 10% А сюда Применить у него сжигает противника Вот, вот это тоже хорошо Применить Так, иссушение теневой энергии, иссушение теневой энергии. Но синий и желтый можно еще тратить, а вот красных у нас Все? Это максимально, что ли, что я могу улучшить, да? Так. А, на 16 уровне, да? Ладно, улучшаем пока сколько можем. Теперь, по крайней мере, я понял, для чего вот эти вот нужные штуки нам. Крутящий момент. Обычный спецприем доспех. Так, крутящий... Подожди, крутящий момент. Шквал. Уличивание урона 20% каждый удар после комбо 5 ударов. Недостаточно тени цита Передышка. Избегая урона 45 секунд, вы начинаете восстанавливать здоровье с скоростью 1% в 4 секунды. Строгий мастер. 15% шанс оглушить противника на полторы секунды успешным атаком без, ну, без оружия. Без оружия мне как-то не то. Оу. Наденем лук тогда. Улучшить. Почему я могу только лук улучшать? Хм. Найдите этот предмет в текущем мире, чтобы продолжить улучшать его за теневую энергию. Найдите этот предмет в этом мире. еще за... <свист> что... что еще за фокусы, ребята? Найдите это предмет в этом мире. Так, что у нас тут? Давай посмотрим. Новый. Слушай, такого шлема у меня нету. Может быть, стоит его взять? Дракон гвардии. Это ноль из четырех экипировок. Предмет мира Джон. Ребят Ладно, пока не будем тратиться Пока Где, где я? Кто я? Ты умерла, потомок Тень занял твое место Он убил тебя На помощь прошу, кто-нибудь помогите Тебя здесь нет Нормально, так, победите своего убийцу Да? Я играть буду за Джун? А нахрена я тогда прокачивал сейчас Сразитесь за Джун Оу Я его прокачивал, <с> <с> это же я, ё-моё Не, ну я не настолько во... Тихо Не надо теневой... Ух! И не спрашиваю, почему я использую только один удар. Ну! Есть! Есть! Матрена Егоровна! Усосали моего! А с какого припуга я убил Джун-то вдруг! Убить свою убийцу! Я убил Джун и. Что-то странно творится. Поехали! Еще разок Хорошо сейчас получилось Ой-ой-ой Ауч Это что за удары такие? Это что за комбо такое, блин? Я таких ударов не знаю даже Как он сейчас сделал все это Откуда он это Откуда он это сделал, ребят? У меня не было таких ударов <смех> и не знать не видывал и не знал. Не надо тени ухо. Не надо! Начинается, да? Начинается, конечно же. Вот он сейчас сделал. Есть. Джон, красава. Красава, Джон. Растем потихонечку. Потихонечку мы растем. Удары в голову. 361 удар в голову, прикинь, нанес ему. Шлем кочевника. Э, зачем? Слава богу, ты пришел в себя. Ты был без, ты был без сознания почти два суток. Но я боюсь, что отдыхать нет реми... времени. И отправил Фанга в храм за сферой, чтобы он достал ее, доставил ее во дворец. Но сферы там не было. Если легионеры узнает об этом, мы пропали. Кроме того, мы пытали того жреца-вестника и получили ценную информацию. У него была назначена встреча с Бешеным Мастером. Бешеный Мастер руководит школой смешанных боевых искусств. Вы Мы должны понять, как он связан с вестниками. «Фанг будет ждать тебя на месте. Я верю в вас. Помни, сын мой. Значение имеет только сфера». Сын мой. Понял. Безумно, уже безумно. Ты здесь выглядишь намного лучше. Я очень волновался. Теперь послушай, что я скажу. Нам повезло, что тебя давно не было в столице. Все слышали о тебе, но никто не знает, как ты выглядишь. Мы притворимся, что мы пара избалованных аристократов, которые хотят финансировать школу. Бешеный мастер очень скрытный. Если ты победишь его, его лучших учеников, он согласится нас принять. Не волнуйся, я знаю, как уломать его. Безумно. Победить первого ученика. В магазине продается хорошее снаряжение по доступной цене. Помни, хорошая экипировка, ключ к победе. Какая тут экипировка-то продается? Вот это ты мне хочешь втюхать? То есть с этой экипировкой я не пригоден, что ли, получается? Типа безумно все. А что за мир бездны? Те, чей разум подчинил коллекционер, забывает даже свои имена. Он даже жути обаятельный, понимаешь? А коли и бездны готовы сделать что угодно, лишь бы коллекционер похлопал их, похлопал их по плечу. Именно они работали надзирателями в магами и их рудах. Это опасные противники, они подчиняют себе различные виды энергии, не теряя бдительности. Участвовать Сила бездны А что это такое? Р Рейд? Рейд это у нас? Ёпарсетэ Я в первый раз здесь Так что, ребята, не обессудьте Если что-то сейчас буду косипурить И Дичь, чушь какую-нибудь делать но это рейд, это мне уже напоминает как во второй части, когда мы в подземелье спускаемся, там тоже рейды ведь были. Ну давай, пятый боец, где он там? Опять на толчке сидит, блин. Ну что, блин, собираем рейд, блин, 4 из 5, где пятый? Наконец-то, в рейд, погнали. Приготовьтесь к бою, каждый участник сражается с боссом один на один ради общей победы за свободную бездну, вперед! Бойцы В бой говорю уже ё-моё Приобрети и боеприпасы чтобы... Да иди ты в пень, а. Да хоть глянуть, что за босс-то здесь Это первый ученик только Сила бездны Акалит бездны Так, он с Нагенатой Не тут-то было, парень А самое противное, что он Да как так-то? <смех> <смех> Ты не оборзел, щенок? Тайм-аут, блин, по времени кончилось, ребята. Ай-яй-яй-яй-яй. Жопа хвоста не завалил я. Посмотрим, кто из отряда справится лучше всех. Ты можешь сразиться с боссом еще раз, когда немного отдохнешь. Ага, 16 секунд надо ждать, да? А как тут увидеть? Но ну, я нанес 1240 урона. Сложность 10 из 10. Ну, я готов В бой Успеем ли мы его ужатать, вот в чем вам просто Так, у него 9, 9 здоровья осталось Не так уж и много, кстати Да чтоб тебе засыха, ты несчастная, а Куда ты бьешь-то? Ну, Рэй, ну что ты делаешь? Ну, дичь! Ты дичью занимаешься, просто дичью Тайм-аут. Видишь, что этот засыха чего твореет, блин. Пропустить. Да фиг с ним пропустить. Ну, пропустил я. Пошли. Так, сколько у них там? 8 осталось? 6. А что интересно за наград? Ждите, не в ухо называется. Понятно. Ты еще утюряет, вот а? Петушара, блин! У меня еще и оружие выбили, оказывается. Тайм-аут, блин Засранец, а мне Не, не иметься просто, ребята, его накумарить, а А он оружие, видишь, выбил у меня из рук, блин, понятно Поэтому мне фигово Три, три, три здоровья у него осталось Три полоски жизни, точнее, здоровья, три полоски жизни А он со своей нагинатой не распрощается, да? Давай, давай, давай! Попал под камбушечку! естественно. И пока мы там лежим, начинает меня рубить. Пока мы там валялись, блин. Забрать награду и выйти. Я, ребят, нанес больше всего ему урона. Что хоть за награда-то? Ох ты, а это что такое? Какой-то кристалл мы получили. Сундук бездны. Угу. Новая способность. Новые, новые способности получили. Так. А, ну тут в основном кристаллы будут, да? Только. Ну, кристаллы для, для прокачки. И уровень этого повысился, кстати. Уровень сложности. То есть была в начале десятка. Сейчас уже... Ой! Сейчас уже двадцатка. Вот такие вот пирожки, блин. А как мне, например, ну, безумку, чтобы мне.. Что, в дуэлях только что ли? А это что такое? Не хватает билетов удачи Так, а где я должен билет удачи взять? Непонятно Так, давай здесь заберем Заметка 12 Эть, чуть-чуть не хватает Так, Джун. Забираем здесь награду. Так, и тут еще у нас есть. Угу. Ну, тут сразу 200, кстати. Нормально так. Связь улучшилась. Улучшилась связь. Так, у этого две. А показалось показалось вот тут вот добрать еще можно 25 рубинов кажется так много рубинов у нас а какую-нибудь одну штуку купил и все ребята рубинов у нас не, не будет Так, уже опять 750. А 750, ну это, не, наверное, не максимальное, да? Улучшение, скорее всего. Там, наверное, будет намного больше. Где-то тысячи, наверное. Может быть, даже полторы. Потому что заметок еще дофига, я смотрю. Посмотрите, сколько заметок. О, тут 200 даже от чего, интересно, зависит вот это вот все? Там 100, здесь, например, дают 200. Здесь по сотке. Слушай, а ну, мы, кстати, сейчас, по-моему, сейчас получим улучшение. Да? Ну, конечно. Уровень связи повышен. 750, все равно по-прежнему 750 осталось. Забрал я все рубины. Так, у нас еще... Незваный гость. Ну что, в бой, ребята? Лучшие ученицы. Так, мы за кибо играем. Бандит. Ах ты, Жульен. Киба слава. Вот это я понимаю. Ты ноги-то свои убрал от меня вшивый. Пятка в лоб, правильно, так ему и надо. Валяйся, портяночник. Так, ну это был только один из четырех. Блин. Мне нравится, как она посмотрела на своим взглядом, так его прожгла. Просто такой, знаешь, как этот, как Кано из Mortal Kombat. Так, бандит, еще один. С двумя мечами, ножами, саблями. Да иди ты в пень! Ты что творишь, блин? Ах ты, жучара, а. А, а, На. Уколка, мяуколка. Полежи, подумай о своем поведении. Тьф, глаз такой теневой. Ну, раунд 3. О, вот этот бандит, это с неузвимками, наверное, да? Как они это любят. Вот это вот Вот это сейчас круто Вот тут ты, парень, промахнулся Ой <свистит> <свистит> Блин Ой-ой-ой Только булавушки вслед полетели Взгляд теневой А где теневой взгляд? Почему теневого взгляда не было? Эй, киба Почему мельница стоит, не крутится? А, ненавижу копейщиков. Ненавижу, ребят. Именно из-за их радиуса поражения копьем. Ну, засыха, а. Еще и кританула. Давай, давай, давай, давай, давай. Не, не, не даем спуску. Ай-яй-яй Хорош Че, все? Лишилась своей палочки в На, на Целую пяточку называется Теневой взгляд где? Вот он Хорош Вот это было хорошо, ребят Это прям мне понравилось Тюш, Синхронизация 500 Так, а дальше что-то я не могу пойти А это где было? Это было в колесу истории, да? Тебе-то я искал. На столицу легиона Напали. Там творится какая-то чертовщина, срочно нужна твоя помощь. Северяне жгут дома, а ночные войны, повылазили из своих подземелий и нападают на горожан. Говорят, там и призраков видели, да только я в них не верю. Главное, нужно срочно освободить королеву. Эти чокнуты схватили ее и собираются принести в жертву. Мы должны ему этому помешать. Ну раз должны, значит, помешаем Огонь еще горит Заканчивается через 6 дней Требования Ну давай, участвуй Так, а че? А, так это Так это поединки, по-моему, если не ошибаюсь ты сможешь сражаться эффективнее в этом виде боев Если надеешь более редкую вещь Да какую, блин, более редкую вещь? Нет у меня более редкой вещи Все, это вот максимальный шмот, который на мне есть Чего вы присосались-то ко мне? Че, безумно сериально Неужели я его не смогу победить? Если в этом шмоте не смогу победить То... Ну, пока норма, че? Более редкую вещь еще втирает мне дичь какую-то. На! Нормально все идет. Может дальше, конечно, да? Тут даже идеальная победа была, еб просто. Сбивает меня просто с панталыги. Фух. Поехали. Упс. Так, отойдем. Как тебе, а? Теневушечкой. На, дарю тебе. Безумный северянин. Сосунок безумный, а не северянин. Так, едем дальше. Войн ночи. Корный часовой, блин. О, хорошо сейчас было. Ой. Я помню, помню эти удары твои, коварные. Но я коварний. У нас не так часто срабатывает, я смотрю, ребята, отравление, которое я прокачивал. Или оно у нас плохо прокачано? Ну ч, я с ним, наверное, скаться не буду, сразу теневуху сделаю. Теневуху сделал, блин. Его яд убил, ребят Вот этот вот, который тут сбоку был 200 теневой энергии Кто вы такие? Моя королева, Мы не позволим этим культистам и пальцем вас тронуть Откуда взялась эта огненная дыра? Вы видели, как она появилась? Рейнхард Отреченный предатель, он использовал силу света, чтобы сдвинуть колесо времени в обратную сторону. Он разбудил древнее зло. Он хочет возродить древний закон смерти. Ему следовал Старый Легион. Но мы не будем так жить. Времена изменились. Остановите Рейнхарда. Какой, блин, еще Рейнхард. Где я сейчас был? -то? Я уже забыл. А это за что покупается? А что это вообще такое? А, слабые, так, в основном 20% здоровья. Наносит небольшой урон здоровью противника при попадании. А улучшает противника на секунды при попадании. Ммм, ну какие там штуки. Марафоны дают ценные награды, которые улучшают твою экипировку. Чтобы собрать награды Марфона, прими участие в игровом событии. Я в бой пошел сразу Какой марафон еще? О чем он на каком марафоне говорит, не пойму Тающая броня Первый студент Фига, у тебя роже, мужик Ты кто? Как так? Ой-ой-ой-ой-ой-ой А что ты такой? Потерял что ли что-то? Серьезно? Да куда ты бьешь-то, ну? Не видишь, что ли, тапочек там, где стоит? И вот он все блокирует, все удары, ребят, блокируют. Ну как так? Можно играть, блин На, засыхай Все удары блокирует, просто ты Это вам не шутки когда едешь в маршрутке У меня не теневуха, кстати, есть, ребят Я сейчас попробую его Хорошо вздрючить Это называется Хорошо вздрючил Это называется Хорошо вздрючил Понял? Я столько не спину. Ну, <смех> Пробили. Все. Мы пробили, друзья мои, этого супостата несчастного. О, да. Красиво было. Эх. Так, усиленные пластины. Рубины. В экипировку. Хорошая работа. Как же я рад, что ты вернулся. Да я сам рад. Ну что, дорогие друзья. На сегодня, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.